О, привет! А ты кто? Я... Я Новый год! Слушай, а... Что с тобой случилось-то? грустно -то ты какой? Я... Потерял яйцо! Да... Слушай, это... Ну покажь! О, смотри! Да, да да, Слушай, ну хероки без яйца-то, конечно, да. Слушай, Но ты не парься. Не парься, не парься. Знаешь, если честно, то это же те, те же самые яйца. Только девять. <соцентричный пензон>